Здравствуйте, меня зовут Филатова Ольга, я студентка Костромского государственного университета. И сегодня я вам расскажу о социальном предпринимательстве в рамках конкурса «Простасловно». Конкурс проводится агентством социальных инвестиций и инноваций с использованием средств гранта президента Российской Федерации. Итак, что же такое социальное предпринимательство? Вообще, это абсолютно новый, самый новый вид бизнеса, который совсем недавно был в нашим государством. И государство, соответственно, очень заинтересован в его развитии, потому как он помогает делать нашу жизнь лучше. Вообще, актуальность этой проблемы очень велика. Я вам предлагаю посмотреть, в каком мире и на каком уровне развития сейчас находится наша страна. может помочь социальное предпринимательство. Итак, узнаем, что же это такое. Для начала, ну, как Вы думаете, что такое предпринимательство в принципе? У кого вот есть идеи? Что такое предпринимательство? Для чего люди занимаются предпринимательством? Кто из Вас может быть? Ну, предпринимательство – это та отрасль, которая может <кхм> помочь людям жить жизни. Лучше… Зарабатывать деньги, допустим. Да. Так, ну предпринимательство, чтобы зарабатывать деньги, получать зарплату. Для чего еще нужно предпринимательство? Для чего люди занимаются? Что вообще это такое? Как это думаете? Ну, Катя уже сказала, что это вид деятельности. Что еще? Ну хорошо, давайте разберемся, что же такое предпринимательство. А предпринимательство, как уже было сказано, это деятельность. И ее особенностью является то, что она направлена на систематическое получение прибыли, доходов от различных работ или услуг. Данная деятельность осуществляется человеком на свой страх и риск. И это является индивидуальной чертой данного вида так, бизнеса. Так, ну, предпринимательство, мы ну, с вами поняли, что это такое. Что же значит социальное? А социальное предпринимательство — это такой вид деятельности, который в первую очередь направлен для решения каких-либо социальных проблем, для разрешения и смягчения социально острых задач, которые стоят перед нами в данный момент. И я вам предлагаю поподробнее узнать, какими же чертами обладает социальное предпринимательство и что оно в себе несет. Социальные Такое социальное предпринимательство? Бизнесы, которые направлены на решение социальных задач, образование, здравоохранение, охрану природы и многих других. В отличие от традиционного предпринимательства, социальный бизнес инвестирует всю полученную прибыль в достижение своей главной цели – сделать жизнь людей лучше и комфортнее. Что же нужно для того, чтобы стать социальным предпринимателем? Прежде всего, нестандартная идея – только уникальное предложение способно вызвать интерес, привлечь клиентов и стать с прибылью, а значит изменить жизнь людей в лучшую сторону. Но одной идеи недостаточно, ведь от идеи до успешного бизнеса предприниматель должен проделать сложный путь, разработать стратегию, найти финансирование, зарегистрировать бизнес, наладить технологическую цепочку и эффективно раскрутить дело. Социальное предпринимательство ⁇ это эффективный инструмент развития общества и государства. Он помогает развитию инициатив, способствует реализации творческого и предпринимательского потенциала тех, кто не равнодушен к тому, что происходит в его городе, регионе, стране, кто задумывается о завтрашнем дне и кому не безразлично, каким он будет. У этого направления есть и вполне осязаемый экономический эффект. Создаются новые рабочие места. Расширяются существующие и формируются новые рынки. Но самое главное, этот вид бизнеса делает жизнь людей лучше. Ну, По-другому предпринимательство называют «добрый бизнес». Действительно, он направлен на разрешение каких-либо важных социальных проблем. А, ну и действительно, мы могли понять, что он обладает такими частями, как технологичность, эффективность, а, отдельные социальные слои населения, направлены на их решение их проблем. А, тем не менее, это все же бизнес, который должен вести с какую-то прибыль, амбициозность, самого предпринимателя, а также работа с обществом как социально защищенной с ними, так и с нами в целом. Провод, ну, Предприниматели проводится огромная на самом деле работа по внедрению таких своих населения в социально-экономическую жизнь общества. А, про социальное предпринимательство можно сказать. Дать человеку рыбу, и он будет сыт один день. Научи человеку плавить рыбу, и он будет сыть всю жизнь. Социальное предпринимательство это не благотворительность, это все-таки деятельность, направленная на извлечение прибыли. И, но таким образом предприниматель дает человеку шанс включить себя в этот мир, в эту жизнь, чтобы он почувствовал себя частью общества, когда на данный момент человек от него оторван и не имеет каких-либо тесных связей. Так, ну, узнав на теории, что такое социальное предпринимательство, обратимся к практике. Одно из социальных предприятий, компания-специалисты, это Компания открылась впервые в Дании, и она занимается трудоустройством взрослых аутистов в IT и телекоммуникационной компании. Вообще, э, история обремени этой компании на самом деле очень э, значимая в нашем мире. Дело в том, что ее открыл мужчина, у которого ребенок родился с диагнозом аутизм. Когда они с женой узнали о страшном заболевании сына, они читали очень много количества книг, и чем больше книг они прочитывали, тем судьба их ребенка им казалась печальнее и трагичнее. Мальчики, ну, В книгах все отец описывается как хмурые, оторванные от мира люди, которые не способны сами себя обеспечить и в будущем не способны жить без взрослых, без их родителей и опекунов. Тем не менее, их сын Лорос рос жизнерадостным, веселым. Ну, он был, как все дети. А еще у него была уникальная черта. Он очень хорошо запоминал цифры. Например, вы можете, ну, можете у него спросить, какой день недели был 22 июня 1999 года. Лорос сам ответил, что это был вторник. И он был совершенно прав. Родители пользовались другой его способностью. Лорос знал все расписания пригородных поездов. И они с легкостью могли добраться куда им нужно. Но случай, который подтолкнул его отца к созданию компании, произошел, когда мальчику исполнилось 7 лет. Однажды он сидел в кресле и рисовал в своем альбоме какие-то непонятные линии, подписывая их цифрами. Когда отец взглянул на рисунки сына, он понял, что он в точности отобразил дорожный атлас. Совсем недавно семья ездила в путешествие по Европе, и в это время их ребенок внимательно изучал книги, а потом по памяти уже дома воспроизвел адвес точно его копии. Представляете, насколько сильна их память, их мышление и их концентрация внимания. Ну, данные события отца от создания такой фирмы, которая помогала устроить взрослых аутистов в различные компании, где их способности могли бы быть полезны людям. Он бросил работу, заложил свой дом в банке, прошел трехдневные бухгалтерские курсы. Это был огромный риск, но тем не менее он сделал то, что не делал ну, еще не один человек в мире. Модель своей фирмы он называет моделью Адуванчика. Почему? Потому что одуванчик — это сорняк. И когда мы его видим на площадке, мы стараемся его убрать как можно быстрее избавиться от него. Тем не менее, из молодых победов от можно сделать очень вкусные слова. То же самое он говорит про способности своего сына. В обществе это замкнутые, неспособные к общению люди. Тем не менее, в некоторых сферах они представляют огромную конкуренцию. Целью компании является создание 1 миллиона рабочих мест для взрослых аутистов. По стендам развития можно сказать, что фирма достигнет своей цели. На сегодняшний день она работает в 12 странах мира и сотрудничает с такими компаниями, как Windows, TSA, DCA и многие другие. Вот такое очень значимое, очень, очень хороший пример самом социального предпринимательства. Прежде чем я вам расскажу о следующем примере, я предлагаю провести такой небольшой тест, небольшой эксперимент, для которого мне нужно два человека. Закрой глаза, не открывай, их, а подойди к Артему и поздоровайся с ним, не открывай глаз. Уйду, осторожнее. Так, можешь садиться, спасибо большое. Ты также закрываешь глаза. Закрой глаза. Сейчас я в руки дам тебе одну вещь. И ты должен сказать, что это такое. Ну, давай, не открывай глаза. Бери. Что это? Ваше ощущение легко вам было? Нет, сложно. Сложно? Совсем другой мир ощущается. Да. Так, хорошо. Следующее наше социальное предприятие это музей проуковский метео. Ну, сам музей работает в Петербурге, в Москве. Скоро против стране. Обещали то, что экспозиция будет приближена к первоначальной, и вы можете его посетить. А у музея работают экскурсоводы, которые полностью или почти полностью лишены зрения. Они проводят экскурсии, остальные а экскурсии проходят в абсолютной, в полной темноте. Вот это. Ну, это Московский музей. Вот они туда заходят, трогают, щупают во время экскурсии Экскурсоводы рассказывают, как они живут в этом мире, как они приспосабливаются, какие-то интересные факты из своей жизни, отвечают на множество интересующих посетителей вопросов. Например, видят ли они сны, считают ли они шаги, каким образом пользуются современными гаджетами, ну и любые другие вопросы, которые им поступят. Вы можете ходить туда как в одиночку, так и группами. Ну, на самом деле, когда идешь в полную в кромешную темноту группами, это очень сближает коллективы и вообще очень такое интересное мероприятие. Посмотрим, как же проходит экскурсия. Привет, друзья! В прошлом выпуске темнота нас пугала. Об этом поможет по-новому, в темноте, без использования зрения. И для этого мы отправляемся на прогулку в темноте. Жить в стране, которой мы гордимся. Безусловно, это очень ценно для нас и очень важно. Но что для этого надо сделать? Конечно же, помогать друг другу. И как раз этим занимается социальное предпринимательство. Давайте же поподробнее узнаем, что это такое. Сначала вспомним, что такое предпринимательство в целом. У кого есть идеи? Чем занимаются предприниматели? Пластись какой пример. Заработком. Бизнесом. Бизнесом. Ну, в общем-то, вы правы, предпринимательство это деятельность, которая направлена на систематическое получение прибыли и выполнять какие-либо работы или услуги. А данная деятельность осуществляется человеком на свой страх и риск, что делает ее особенно и среди других видов бизнеса. Что же значит социальный? Что такое социум? Общество. Общество. Значит социальный. Общественное, все правильно. Социальное — это то, что дает нам возможность взаимодействовать друг с другом. Это название суммы человеческого. И прежде всего это связано с различными формами взаимодействия людьми между собой и между какими-то другими группами и обществами. Так, ну и по сложения и двух Давайте подумаем и решим, что же такое социальное предпринимательство. Так. Ну, на самом деле, предпринимательство – это такой вид деятельности, в задачах которого, кроме как заработать деньги, стоит еще такая задача, как помочь каким-то отдельным людям, которые страдают и не могут выполнять какую-то социальную роль в нашем обществе. Она направлена на решение различных задач, которые у нас возникают. На сегодняшний день в Костроме уже открылся пункт, там проводится очень большая работа, они очень на самом деле загружены. Я сама, когда посещала этот магазин, была очень удивлена сверху, такое просторное помещение. Вполне достаточно одежды. Там продаются, там продаются как одежда, так и обувь, и Но меня поразило то, что там продают книги. На самом деле мне это очень понравилось. Очень удивило и, и порадовало на самом деле. Но если вы хотите сдать свои вещи, то это можно сделать в торговом центре «Вио» или «Калаш». Там установлены специальные контейнеры для сбора вещей. А, ну, что я вам хочу сказать. Наш мир полон интересных возможностей. Используйте их. Развивайте себя и развивайте наш мир. Спасибо большое.